Я не знаю ни одного человека, который бы не любил это замечательное блюдо, и сегодняшний рецепт драников, который я предлагаю на ваше рассмотрение, посвящается счастливым обладателям мультиварки. Пожалуй, сложно придумать более простое в приготовлении, экономичное и при этом невероятно вкусное блюдо, чем драники. Поэтому сегодня я предлагаю вам рецепт приготовления драников в мультиварке, который я использую довольно часто, а особенно когда у меня нет времени для приготовления чего-то более изысканного. Все, что нам здесь потребуется, это картофель, лук, немного специи соли и, конечно же, мультиварка. Я не добавляю в драники ни яиц, ни мелкие, но вы можете поменять состав по своему усмотрению. Уверена, что в любом случае получится невероятно вкусно, и если у вас есть 25-30 минут свободного времени и желание приготовить вкуснейший ужин или обед, то вот вам мой рецепт драников в мультиварке с фото. Смело приступайте к делу. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Картофель и лук чистим и трем на крупной терке. Теперь добавляем к тертому картофелю и луку соли специи. Хорошенько перемешиваем и оставляем на пару минут. Затем нам необходимо отжать картофельную массу чтобы избавиться от лишней жидкости. Теперь наливаем в чашу мультиварки растительное масло, включаем режим жарко и устанавливаем время 30 минут. Когда масло хорошенько прогреется, выкладываем в мультиварку наши драники. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Обжариваем их с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки. Готовые драники выкладываем на салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла, а затем подаем к столу со сметаной или свежими овощами. Приятного всем аппетита! Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Вот из чего готовим блюдо. Картофель, 6-8 штук. Лук репчатый, 1 штука. Масло растительное, по вкусу. Сметана, по вкусу. Специи по вкусу, соль, по вкусу, количество порций, 4. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. Всем добра, заходите еще.